So on behalf of the whole Amate Audio team... От лица всей команды Amate Audio я хочу поздравить Атанор с 25-летием. Мы сотрудничаем не так давно, но я очень хочу, чтобы это сотрудничество продолжалось и в будущем. Мы желаем вам удачи и от всей души поздравляем с 25-летием.